Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Скотта Янга «Суперобучение. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и оказать давление на колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. Стратегия суперобучения. Суть суперобучения заключается в самостоятельном интенсивном приобретении навыков и знаний. Человек сам решает, что ему изучать и как. Процесс приобретения знаний не связан с местом, например, с учебным заведением. Метаобучение. Сначала нарисуйте карту. Понятие мета обозначает учение об обучении. Изучая неизвестную информацию, человек обращает внимание на уже известные составляющие. Это упрощает процесс понимания и запоминания. Писатель рекомендует начать исследование нового предмета с использованием имеющихся навыков для облегчения процесса. Факт номер три. Фокусировка. Для обретения новых знаний нужна концентрация и продуктивность. Регулярное откладывание задачи на потом ведет к прокрастинации. Человеку нужно осознать свои слабости. Определение направления. к цели ведут разные пути, но многие из них долгие и извилистые. Для эффективного самообразования важна целенаправленность, не нужно учить то, что вы не планируете применять в жизни. Факт номер пять. Активная практика. Чтение записей, повторение материала, пассивная техника обучения. Новые знания эффективнее задействовать в процессе тренировки. Это могут быть задачи, тесты. Закрепление материала. Оценить, отложилась ли информация в мозгу можно с помощью самотестирования. Необходимо приложить усилия, чтобы вспомнить материал самостоятельно и не подглядывать к книгу. Держите удар. Обратная связь может быть жестокой, ощущение собственной ошибки вызывает дискомфорт. Многие люди избегают правдивой обратной связи, хотя она является мощным источником обучения. Варианты обратной связи читайте в нашем обзоре по ссылке в описании. Восьмой факт. Запомнить навсегда. Для эффективного обучения важно иметь хорошую память. Знания нужно правильно хранить. Забывание происходит по истечению времени из-за наложения одной информации на другую. Интуиция. Интуитивное мышление помогает работать с нематериальными понятиями. Решайте сложные задачу в ограниченное время, задавайте вопросы самому себе, ищите примеры и доказательства. Десятый факт. За пределами зоны комфорта. Эксперименты имеют большую ценность. Для достижения мастерства нужна практика, начать можно с копирования. По мере совершенствования навыков появляется необходимость внедрять что-то свое. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Суперобучение». Подписывайтесь на канал, оказывайте давление на колокольчик, слушайтесь маму и читайте книги вместе с читай быстро!